Приветствую подписчиков и гостей моего канала. С вами Ирина. В сегодняшнем мастер-классе предлагаю сделать вместе со мной вот такой нарядный бант. Кому интересно, оставайтесь со мной. Для работы я взяла два цвета ленты. И для нижнего банта нарезала две пары лент длиной 22 сантиметра, ширина этих лент 4 сантиметра. А для верхнего банда пара лент, длина этих отрезков 19 сантиметров. Для декора верхнего банда я взяла вот такую тесьму в виде косички. Ее длина тоже 19 сантиметров. Еще мне понадобится для работы иголка с ниткой, зажигалка и клеевой пистолет. Итак, начнем работу с нижнего банда срезы лент как обычно нужно обработать огнем я их уже обработала а ленты сложить изнанка к изнанке затем на каждой паре я отмечаю центр И теперь накладываю срезы друг на друга. Зазор у меня примерно 5 миллиметров, И шестью стежками прошиваю вдоль среза. Теперь нужно нитку протянуть и пройти иголочкой по отмеченным центрам. Тоже делаю 6 уколов. Теперь ниточку стягиваю. Получается бантик. А теперь сделаем верхний бант. Здесь тоже я складываю ленту изнанкой внутрь, одну и вторую. Отмечаю центр. А теперь сделаю совсем маленький защип, вот ввожу иголочку в отмеченное место, буквально миллиметр-полтора от края ленты и вот так зашиваю несколькими стежками защипик. Получается у нас вот такая конструкция. Теперь отделочную ленту я завожу внутрь и протягиваю ее вдоль ленты. У вас может быть другая отделочная лента. Главное, чтобы она подходила по ширине где-то около полутора сантиметров ширина этой отделочной ленты. Теперь вот так я подворачиваю один край ленты. У меня получается петля. Здесь можно косичку отпустить. Она здесь просто мешает пока. Здесь выравниваю ленту по центру. И отворачиваю назад в стороны, которые выступают. И теперь я это место закреплю ниточкой буквально несколькими стежками. И с левой стороны делаю то же самое. Подворачиваю ленту и закрепляю ее. Кому удобно, можно это сделать и при помощи горячего клея. Теперь опять немножечко раскрываю бантик, но не совсем, не вот так. а с боков оставляю небольшие подвороты. И потом через палец вот так перегибаю и получается у меня такая красивая петля. А здесь срезы совмещаю. И здесь тоже остается подвернуть боковые стороны, закрепить их, Вот теперь нужно подклеить отделочную ленту, в моем случае это косичка. На край ленты я донесу немного клея и обворачивая петлю банта, я приклеиваю косичку с обратной стороны здесь делаю то же самое верхняя часть банта готова теперь можно приклеить зажим для волос я взяла зажим длиной 7,5 сантиметра. И еще нам понадобится небольшой отрезок ленты. Этот кусочек около 3,5 половиной ну а ширина 4 сантиметра. Конечно же оплавим концы, срезаем. И потом будем перекрывать серединку. Сейчас приклеим зажим, вот так по центру, этот кусочек ленты я складываю втрое и приклею его только закрывая вот это место, чтобы не было слишком толсто. Я не буду обворачивать этой полоской весь бант. Вот так. Теперь приклею верхний бантик. Здесь можно подправить немножко. И вот в такой бобине я покупала эту отделочную ленту. Она у меня уже давным давно лежит. Ну вот, нашла и применение. И теперь я отмеряю, сколько мне нужно этой тесьмы для того, чтобы запрятать серединку банда. И теперь посмотрите, что я буду делать для того, чтобы эта коса не расплелась у меня, потому что расплетается она очень легко и быстро. Вот нужно нанести немного горячего клея. И потом пинцетом я зажимаю это место. Клей очень быстро схватывается. С этой стороны у меня уже все это сделано. Вот. И потом отрывается от пинцета в принципе легко. И этот конец тоже нужно зафиксировать, иначе косичка расплетется. Теперь можно приклеить отделку на бант. Подставляю под самый зажим, Поворачиваю. И подклеиваю с другого края. Ну и все. Бантик, в принципе, готов. Я благодарю всех за просмотр моего видео. Буду благодарна за комментарии. Задавайте вопросы, я с удовольствием на них отвечу. Всем творческого настроения. С вами была Ирина. До новых встреч!